Сегодня мы будем рассматривать очередную задачу из вот этого сборника заданий для курсовых работ по теоретической механике Яблонского с авторами. Вот данное издание. Мы будем рассматривать задачу К7 из раздела «Сложное движение». Начинаем с изучения сложного движения материальной точки. Задача ставится цель определить абсолютную скорость и абсолютное ускорение точки. Вот условия задачи. Точка «М» движется относительно тела «D». При этом тело «D» также движется относительно какой-то неподвижной системы координат. И надо по заданным уравнениям движения точки относительно тела и движение тела относительно Земли определить абсолютную скорость и абсолютное ускорение точки Задача, в общем-то, классическая для темы, сложное движение точки. Вот здесь дан пример выполнения задания. Дана схема механизма на рисунке. Вот 102. Вот наше тело D. Это вот такой вот треугольник стержневой. Вдоль гипотенузы, вдоль стержня ОА, движется точка М материальная. Вот она, бусинка нанизана на этот стержень. Вот это расстояние S нам задано, как меняется. Вот закон изменения S. Вот этот угол поворота самого треугольника тоже нам задан. Вот он, этот угол Fie. И вот время T1, для которого нам надо определить значит, абсолютные кинематические характеристики точки M. Ну и вот решение. Решение использует основные свойства значит, сложного движения. И известное вам определение кинематических характеристик. Скоростей, угловых скоростей, ускорений, угловых ускорений и связей между ними. Ну вот, пожалуйста, теорема ускорения для сложного движения. Ну, решение, как видите, достаточно простое. Поэтому мы его сейчас просто продублируем. Вот результаты расчета сведены сюда. Вот у нас скорость, которая требовалась определить. Вот у нас ускорение, которое требовалось определить для точки М в момент t1. Давайте мы вернемся в начало решения и разберемся все-таки, что же такое сложное движение материальной точки, когда она движется... Относительно нескольких систем отчета. Когда ее движение рассматривается, точнее, относительно нескольких систем отчета. Итак, давайте мы разделим нашу доску примерно пополам. Наша цель сегодня задача К7. Сложное движение. Движение точки. И давайте вспомним некоторые относящиеся к сложному движению термины, которые нам понадобятся. И сведения о сложном движении. Итак, что такое сложное движение материальной точки? Вот точка М, движение которое мы рассматриваем. Мы считаем, что это движение сейчас рассматривается в двух системах отчета. То есть вот тело отчета первой системы. Назовем это неподвижной системой. Хотя это слова достаточно относительные. Она называется абсолютной системой отчета. То есть она условно неподвижна. Вот изобразим это вот такой штриховочкой. То есть эта система отчета x, y, z, она условно неподвижна. И существует какая-то вторая система отчета. Система о штрих, допустим. Которая движется относительно первой. Итак, вот эти характеристики, которые нам говорят о движении какой системы отчета. Вот этой система отчета, она называется относительной. Эта система отчета называется абсолютной. То есть, это у нас абсолютная система отчета. Все ее характеристики будут обозначаться индексами а это у нас относительная система отчета все ее характеристики будут обозначаться индексом r а вот движение, точнее, я неправильно сказал, характеристики движения точки М в абсолютной системе отчета будут обозначаться буквой А, характеристики, кинематические характеристики движения точки М в относительной системе отчета будут обозначаться буквой Р. А вот характеристики движения вот этой системы относительно этой, то есть вот этого трехгранника относительно этого, они будут обозначаться индексом переносного движения. Это будет у нас... Значит, вот это движение... Это у нас переносное движение, и оно будет обозначаться индексом E. То есть, вот радиус-вектор, который показывает, где находится тело отсчета подвижной системы, относительно неподвижной, будет обозначаться радиусом RE. Радиус-вектор точки M в неподвижной системе, он будет обозначаться... Индексом А. Радиус вектор точки М в подвижной системе будет обозначаться индексом R. Вот из этого треугольника мы видим, что, например, радиус вектора точки М связаны следующим векторным уравнением. То есть абсолютный радиус вектор равен относительный радиус вектор плюс переносной радиус вектор. Вот вам, пожалуйста, одно из первых свойств сложного движения. Для любых видов движения, когда мы рассматриваем движение точки М относительно двух систем координат. Одну из них мы называем абсолютной, она условно неподвижна. Вторая, относительная система координат, она условно подвижна. Мы имеем вот такую формулу. Если мы продифференцируем, получим для скоростей теорему сложения скоростей, то есть скорость точки А в абсолютной системе будет состоять из ее скорости в подвижной системе плюс скорость движения подвижной системы относительно неподвижной. Это элементарное правило следует, но, ну, например, из классической еще школьной задачки, когда у нас что имеется? У нас имеется платформа. Относительно платформы движется... Неподвижная платформа. Относительно платформы движется вагон. С какой-то скоростью значит что? Значит его скорость будет равняться что? ВЕ. Это переносная скорость. С вагоном у нас связана подвижная система, с неподвижной платформой. Абсолютная система. И... В этом вагоне движется человечек с какой-то скоростью r относительно вагона. Тогда его скорость этого человечка относительно земли, она как раз и будет описываться вот этим уравнением. Теорема ускорений для сложного движения будет выглядеть так. Если мы продифференцируем вот эти уравнения еще раз и учтем все движения, у нас появится здесь что почти то же самое, что и в предыдущих двух векторных уравнениях, но появится еще третья слогами. То есть, абсолютное ускорение будет состоять из суммы относительного ускорения, переносного ускорения, плюс кариолисового ускорения. А кориолесово обозначим. Давайте вот так вот. А кориолесово. Или поворотное ускорение, оно называется поворотным ускорением. То есть, ускорение точки в абсолютной системе будет состоять из суммы трех ускорений. Ускорение точки, которая она имеет в относительной системе координат, плюс ускорение, с которым движется эта система, этот треугранник относительно то есть относительный треугольник относительно неподвижного треугольника, плюс кариолисовое ускорение, которым обладает тело за счет вращения. То есть кариолисовое ускорение на самом деле будет состоять из следующих величин. Оно будет равняться двойному произведению, векторному произведению, это векторная величина, угловой скорости вращения с которым вращается тело, с которым вращается подвижный трехгранник, умножить на относительную скорость движения тела. То есть скорость, с которым движется тело, например, вот этот же самый человечек движется относительно подвижной системы, то есть относительную скорость. Вот в этом примере, в котором мы разобрали его, когда платформа движется прямолинейно, и человек движется по ней прямолинейно. Дело в том, что угловая скорость равна нулю, и кариолисовое ускорение тоже соответственно равно нулю. Это, кстати говоря, один из трех случаев, когда кареолисовое ускорение равно нулю. Итак, первый случай, когда а кариолисово равно нулю, это когда угловая скорость подвижная система отчета относительно неподвижной равна нулю, то есть когда относительная система координат движется относительно не... абсолютной системы координат поступательно. Второй случай, естественно, это когда второй множитель, что равен нулю, то есть второй случай, когда кориолисовое ускорение равно нулю, это когда что у нас скорость, с которой движется точка в относительной системе координат равна нулю, то есть она жестко связана с этим подвижным трехгранником. В данном случае это если человек не двигается по платформе. Тогда его скорость, соответственно, vr равна нулю. Соответственно, это ускорение также равно, кориолисовое ускорение также равно 0. Ну и третий случай, когда кориолисовое ускорение равно нулю, Я просто напомню по определению модуля векторного ускорения, когда это происходит. Модуль векторного ускорения то есть, извините, не ускорение. Модуль векторного произведения равен чему? Модулю первого множителя на модуль второго множителя умножить на синус чего? Угла между ними. То есть синус угла между вот этими векторами. Фактически мы рассмотрели, сейчас мы рассмотрели вот эти первые... Из, вот, множитель состоит, значит, модуль кореля screen со состоит из трех множителей. Мы рассмотрели вот здесь случаи, когда вот эти первые два множителя равны нулю. Ну и, естественно, третий случай, когда что? Синус угла между этими векторами, между угловой скоростью подвижной системы отсчета относительно неподвижной и э, скоростью относительной рассматриваемой точки равен нулю. Синус у нас равен нулю, когда этот угол равен нулю градусов, то есть когда эти два вектора, они что, пара то есть когда омега переносное параллельно с относительной скорости. Итак, вот у нас основные сведения о сложном движении, сложение координат. Скажу, сложение радиус векторов при сложном движении. Кстати говоря, отсюда же следует сразу, и что дельта RA РА равняется дельта РР плюс дельта RE. Сложение скоростей при сложном движении и сложение ускорений при сложном движении. На этом первый фрагмент мы завершим.